29 апреля произойдет достаточно интересное событие, это бой между легендой Владимиром Кличко и Энтони Джошуа. И что мы ждем от боя? Но ну, точно не этого. Есть у ребят своя страна, на солнечной планете, Там только деньги. Так как такой бокс чем-то похож на это, а это малое отношение имеет с боксом. Бой по ожиданиям всех обозревателей будет зрелищным, так как в ринге сойдутся самый перспективный боксер по версии журнала Ринг, хотя это признание было в 2014 году, и самый опытный и успешный тяжеловес. Оба они в 2012, а Кличко в 1996 году становились олимпийскими чемпионами, хотя это и не всегда показатель стопроцентной успешности в профи карьере. Так Тайсон даже не отобрался на Олимпиаду, дважды проиграв Генри Тильману, Но в профи взял реванш, на нокаутиров Генри в первом раунде. Головки не стал чемпионом, но в профи ему нет равных из тех, кто с ним сражался. У Кличко много плюсов. Это и рекорд из 68 боев в профи, и 19 лет карьеры, и более 140 боев в любителях, чем не может похвастаться Энтони. Но возраст на момент боя и 18 месяцев простоя это два огромных минуса. Энто не 27 лет. Он молод, агрессивен. И в этом его большой плюс. Кличко же скушен в своей тактике. Но при всем этом он со стопроцентной вероятностью 11 лет поднимал руку вверх. И даже заработал эпитет, самый лучший джип в мире. Да, у Энтони не было таких сложных бойцов. И даже Малина считается абсолютным средничком. Есть мнение, что весь бой будет сведен еще к одному спаррингу так как в 2014 году Энтони был спарен партнером Кличко при подготовке к бою с Кубратом. Но события для каждой из сторон глобальное, и оба бойца понимают важность этого события. Кличко не хочет уйти славы, Наверное, есть мечта собрать все пояса вновь. Но возраст, хотя и Кличко хорошо сказал, что возраст – это цифры, которые могут сыграть что в ту, так и в иную сторону. Энтони жаждет развития карьеры. И как он сказал о проигрыше, он не хочет даже думать. Подкупает и то, что все пресс-конференции проходят абсолютно спокойно. И они проникнуты взаимоуважением. Хотя и зрелищности это не прибавляет, да. Летс go to чем более зрелищно. Но это и пробуждает интерес к бою. Считай, что бой пройдет всю отведенную дистанцию. И победа будет за Кличко раздельным решением. Поэтому смотрите бой 29 апреля который пройдет на стадионе Уэмбли в Лондоне.